Всем привет, с вами Макс Лис, сегодня мы поиграем в игру Зуба, и конечно же прокачаем фазе в игре, там в легкий режим. Это будет очень сложно, если мы топ 5 займем, топ 7, минус один кубок. Это нереально сложно, давайте сможем затащить, так, значит 15 игроков. Они потихонечку набираются, да? Ага. а кстати, мне было бы интересно, а что будет, если я буду за карт? там один чувак в по-моему, хочет меня забрать ну блин хитро сделан и попал бы мне. так его нужно проучить а ну иди сюда хитро, хитро так я понял что лисенок очень не убить так наше наше здание убить лисенка не убьем будет плохо так, чем выше копьё, тем сильнее. Я понял. Чувак, пошел вон. Я снимаю. Нет. Водя по воде не имеет ходить. Как убежать от Никса? По воде ходить. Как так? Напиши свое мнение в комментариях. Можно пофиксить Никса. Это реально мощное оружие. Как это так? Что? Неужели нужно фазе убегать? Я не пойму, жалуются на их игру, в общем, ролик, тема жалостной на игру, все таки это топовая тема моя, очень классно, мне она вообще нравится, Жалость на игру. В общем, ну и ладно, когда у меня был Никс, то вам, конечно, будет жарко, друзья, жарко. Если будете играть в Brawl Stars, точнее, в Зубу, то вы увидите меня, и вам, конечно, будет жарко со мной сразиться. Я такой, охуясь. Ну, если потренироваться, а, кстати, Никс был восьмого силы, по-моему, да? Ну, если ты знаешь, напиши, пожалуйста, в комментариях. Тогда эти лайк, ну там, сердечко, будешь самым лучшим, чем остальные оторва Оторваться можно. Так, по лайкам, а по сердечкам, лучше чем у всех. Так, так, так. Там очень много смертей. Кстати, да-да-да, кстати, да-да-да. Может, карту в Майнкрафте строим, Нужно все изучить так, ступеньки. Блин, ну это и реально сложно. Ну вот тут начинаем, вот тут начинаем строить так, украшень Ну реально сложно. Ладно, нужно изучить карту и строить е ⁇ Мостики, ага, куча мостиков, <смех> <смех> куча мостиков, тут открытая вот дорога, тут, значит, у нас доски, так, тут, значит, у нас елки такие маленькие, я заполню игра зуба, кстати, а я могу спрятаться, вода что, такая, ага, вода на один блок, и потом деревья там, можно спрятаться, ну, мы же не 2D, не 3D, ну, там вот конечно, какие заходить, если ты хочешь на наш стебер, то лично сообщение пиши, мы там свяжемся и ты мне напишешь, как же с вами там создать игру, ну если конечно вы знаете, ну я знаю примерно, примерно знаю, логучий сайт, конечно, этот браузер, ну ладно, можно так замутить, только в том случае, если вы что там ко мне там сделаете, так чтобы если там которые, которые майнкрафтили, все ломают, все сломают, так будет неинтересно. Так что только нужно настоящих брать. Тех, кто не будет ломать. Если вы не будете ломать, то пишите мне. Так, значит. Один на один, ага. Сейчас я тебя буду искать. Он опасный. Что будем делать? может бомбу кинуть? или лук? я его еще не могу найти он реально спрятался? нет? покажись карта тем более сужается, блин, что творится, а? сейчас мы его найдем, он скорее всего там, ага, нашел его у Никс, сколько? какой ранг вы не можете найти никого, давай-давай, уходи давай, хоп, он нашел меня хитро сделанный да все-все я знаю что четверть. пока не поймаешь не поймаешь а, как так зуба я тебя ненавижу реально ненавижу почему как никс узнал как другие узнают напиши пожалуйста мне у вас такая программа для кого то есть если не секрет в общем зуба что прячет от нас друзьям никс видит больше чем Фазе? Или как это так? Или у них есть читы? А, читы, ясно все зубы. Значит, ты им читы дал, да? Вот блин, читы в зубе. О, ролик, кстати, записать про эту тему. <с introduce tiles> а! Ну, пж, я снимаю. Ну, пж. Читы. Читер, читер, пошел вон. не Не сможешь, не поймаешь. Нет, нет, нет. Ты мне подаешься, ты мне узнал, пасси большое. Ну, в общем, мы строим карту в Майнкрафте. Не, ну, конечно, мы могли с тобой и получить некоторые награды. Ну, ладно, в общем, моя стихия вода. Ну, и там снег тоже, но только там нельзя останавливаться. Если тут остановиться, собирать, то будет очень четко. Какая делать здесь? Нет, все окей. Вот вам, хайли, фазе. В воде можно эфакашить, кстати, офигенно. Хоть это меня радует, да, кстати, будем водяными осталось а туда нельзя переплыть в судьбе мы так сделаем что можно будет но если уж нельзя то мы там некоторые сделаем а некоторые уберем но ну, у нас будет получше, чем этой карты по моему потом узнаем лучше стало или же нет ну, как так ну, карту тем более сужать так по воде по воде мальвина тактика по воде где все? 9 персонажей остается, девять игроков, где же все? Кстати, очень классно музей сделали, не читаю Стекушку подбавляли. Ну это такое себе, такое себе. Вот декорация мне нравится. О, вот это же карта какая-то. Ох ты, и весь мир оказывается. По-моему. Опа, на один откуда взялся. Сюда можно? Можно. Пожи, пожи. умею попадать согласен так спасибо мне уже две аптечки это офигенно и золотое оружие пошли тут очень странно я не верю я не верю так энки бенки ты нет никто не них а по мимо мимо мимо у ты реально жесткий да как я понял мимо все все сейчас будет адресировать на меня Я тебя поймаю сейчас, иди сюда. А, он Брюс. Он такой, что за? Я такой. Ааа, иди сюда. Это такой, что за? Нет, не поймаю, Баба попал. Иди сюда, тебе точно конец. Брюс, подпишись на канал, поставь лайк. Два затимся. Не не хочешь? Ну Брюс, а, Нет, нет, нет, не пойдешь со мной. А, тут еще один. А, как это работает, зуба, Чем у меня игра лагает? Сами нам от сами лагает, так капец, что происходит. Нужно сразу убивать брюс, потому что он, наверное, тащит Игрок. Так, тут у нас один читер да? Ну, нормально такой сильный игрок. Так. А, так нечестно. Блин, все скользит, все из-за тебя. Пока. Как он быстрый. А, так нечестно. Ну, блин, ну и них, что такой быстрый? Так нечестно. Дай мне скорость. Так, десятое место, второе место. Всем спасибо просмотр, с вами был неповторный Макс Риск. Подписывайтесь на мой YouTube канал, вы на канале Риск Стар. Все-таки нужно на Риск старт. ролик. Ссылочка на канал Макс Риск, зуба Макс Риск оставлю в описании. Всем удачи, всем пока. Я такой а, иди сюда это кучу зу не пал иди сюда тебя точно ка нет брюс подпишись на канал поставь лайк два закинемся не хочешь ну брюс а, нет, нет нет нет не пойдешь со мной а тут еще один а как это работает зуба чо мне игра лагает сами на сами на Лагает, это а капец что происходит Нужно сразу убивать блюз, потому что он, ну, наверное, тащит.